Смотрите, у нас папа сегодня был в магазине купил вот такую свинку Пеппу с гелием. Мы решили посмотреть, что же выберет Геша. Шарик со свинкой Пеппой? Или вот эту траву? Вот он возмущается. Возмущается. Ты выбираешь траву? Ты выбираешь траву? Ну а как же свинка Пеппа? Гешка? Нет кроме травы его ничего не интересует. Как он чавкает, а? Ну че, как тебе? Как тебе животное надувное? Не-а! Ничем его интерес к траве не перебьешь! Абсолютно! <сёк> Ох, кот-кот! А кот. если мы сделаем следующее? Если мы вот так вот ее сюда положим прямо вот так вот к траве впритык Если прямо около-около около травы положить Интересно, будет какой-то результат? Нет, ты вообще ушел? <смех> он вообще ушел. <смех> он сказал, что по моим правилам он играть не будет. Все, до свидания.